Меня зовут Радагаст, и сегодняшняя тема нашей с вами беседы это профессии. Ну, знаете, когда вы там создаете персонажа, и если вы игрок, то часто сразу пишется, ну или произносится в зависимости от того, как у вас в компании с квентами обходятся, что вот, мол, с детства хотел стать пожарным, ну то есть приключенцем или кем-нибудь еще. И э, тут тоже как бы некоторые ведущие, а иногда и некоторые книги правил вам советуют сразу выбрать профессию. Типа, как, так вот, мол, солиднее звучит, что была вот у меня своя пекарня, а потом позвала меня дорога, так вот и путешествую. Ну, или там, враги сожгли родную хату, ну, то есть пекарню. И отправился я на поиски чего-нибудь там еще. Э, ну, и как бы, кто не знает, это мем такой ролевой э, про то, как враж... враги сожгли родную хату, растущий из параноидальных игроков, которые э, как чего в Квенту не впишут, так мастер сразу сцепляется и вплетает в сюжет. И вот ты весь из себя такой жаждущий славы и сокровищ, в пятый раз возвращаешься в родное село Хромые Домики, потому что пекарню злобные гоблины захватили. Ну и как бонус, если хата сожглась не сама, а враги именно ее сожгли, то значит есть эти самые враги. Так что можно не только назад не оборачиваться, но и в будущем кому-нибудь хотеть отомстить. Обычно это постепенно проходит, когда понимаешь, что раз уж мастер так жадно бросается на любую деталь, то надо не бежать от него сломя голову, все равно не убежишь, это ж мастер, а надо как раз ему подкидывать таких деталей, развитие которых ты хочешь потом за игровым столом в том или ином бить. К слову, таких игроков очень весело троллить. Помнится как-то я такому Фукусиусе, который обложился оговорками на тему того, что у него и папу там орки загрызли, и маму эльфы утопили, и бабушек, дедушек, всех великан сожрал, и нет у него ни у кого, кто пожалел бы его. Или точнее, что важнее, кого пожалел бы он. В общем, за ним повадился тогда ходить драконорожденный, жаждущий вернуть к жизни дракона из шкуры которого был сделан его доспех. Кстати, потом по официальной рате, э, ну тройки, э, постановили, что это вполне по правилам. Истинное воскрешение может оживить дракона из доспеха. Будьте бдительны. Но я отвлекаюсь. В общем, как бы профессия это такая штука, которая э, советуется э, игрокам и обязательно нужна мастерам. Потому что у мастеров просто как бы, персонажей гораздо больше и желательно каждому из этих персонажей иметь э, какую-то какую ячейку, какую-то э, нишу. И что проще для ниши, чем профессии. Так вот, вернемся мысленно к выпуску двухнедельной давности. Про хлеб и землевладельцев. Что я вам тогда сказал, опираясь на вполне более цивильные источники? Я сказал, что 80-90% людей мелкие землевладельцы. Что из этого следует сразу? Что подавляющему большинству людей, ну и не людей, если у вас фэнтези, профессии не нужно. Ну, не нужна совсем. То есть, у них как бы, у них есть свой какой-то вот гектарчик земли, который их кормит. И в свободные от его обработки моменты, которых на валом фактически весь год, кроме там вот пассивных и э, уборочных работ, в свободные моменты он точит себе инструмент, э, чинит крышу, мебель делает, печку кладет, пироги печет. Да, на кустарном уровне все. Но выше уровень, в общем-то, обычному человеку и не всегда нужен. В проблемных случаях можно там с соседом поменяться, типа я тебе дымоход чищу, а ты мне ворота на сарай новые вешаешь. Почему бы и нет? Итак, профессия, вот специализация такая по роду занятий, это понятие вообще довольно позднее. И чаще городское, потому что именно в городе у нас дофига народу и текучка большая, всегда можно найти клиента. Концепция того, что вот въезжает партия в хутор из пяти домов, и в одном из этих домов сидит кузнец-оружейник. Эта концепция сама по себе синематична. В фильме это уместно, красиво, драматично, можно много всяких сюжетов там э, оттуда вылезать. Но на самом деле для оружейника просто там не будет спроса вообще. На кузнеца, ну, такое как бы от ярмарки до ярмарки, где можно там коней подковать, до да новый плуг молодоженам продать. Работу, спрос вообще на узких специалистов создает какая-то дисбалансная ситуация. Скажем, кузнец может работать в основном от недалеко живущего крупного землевладельца, и в основном на него. У, у него своих рук на это нету, и сотню плугов ему все-таки откуда-то взять нужно. Либо, опять-таки, город. То есть каждый день у нас на рынок заезжает сотня торговцев и обязательно каждый день у кого-то ось сломается, кто-то весы дома забудет, у кого-то там подкова с копыта следит, или у самого торговца, или у э, коня. Так что с одной стороны профессию иметь совершенно не обязательно, а с другой стороны можно иметь несколько профессий и один и тот же человек может там в месяц жатвы барские косы точить. А потом там валить лес до заморозков, а потом плести рыболовные сети в сюзи. Вполне. Есть целый набор профессий, сопутствующих такому вот совместно-раздельному проживанию значительного количества мелких землевладельцев. Скажем, есть «ловчий». Я тут буду подписывать на английском термины, потому что слова это совершенно не нетривиальные, и в словарях, в обычных их найти невозможно, а э, желательно иногда полезно их знать, чтобы э, иметь возможность их погуглить. Значит, ловчий. В обязанности него в, э, входил розыск и поимка сбежавших животных. Там коней, коров, овец, туров, коз, кур, кого угодно. Или сторож, скажем. И сторож следил за сохранностью изгородей и восстанавливал их. Ну, в случае повреждений. И здесь надо заметить и напомнить, что особенно в ту эпоху, которую мы большей частью подразумеваем, то есть средневековье, обычно среднее, ну, в самый максимум какой-нибудь там ренессанс или позднее средневековье. Профессии понимались широко и часто имели дополнительные какие-то функции, которые для нас не всегда очевидны. Для нас ведь как бы более, более очевидным, более привычным является там какой-нибудь продавец, который про Самсунги может объяснить, а про Apple абсолютно он не имеет э, понятия. Или там, про стиральные машины он знает все марки и может подробно объяснить, а про холодильник он только знает, что если его открыть, там ничего не крутится, все наклеено как есть. Вот. Но э, вот тогда это было более как бы, широкое понятие вообще профессии. И, э, ну, скажем, тот же Ловчий, он так часто попадал в ситуации, когда какая-то чья-то условная коза попадала на землю другого землевладельца и там успевала сожрать пару кустов условной малины, то он же часто и устанавливал объем ущерба нанесенного, который владелец козы должен был компенсировать бывшему владельцу кустов малины. И чтобы не разводить бюрократию, там даже система такая особая была. Бралась палочка, и высечение долговой палки было с насечками, наносимыми пропорционально ущербу. И потом такая палка расщеплялась вдоль пополам, и половина оставалась у ловчего, половина отдавалась тому, у кого была малина. Потом по получении компенсации он отдавал ее владельцу Козы, и тот тогда уже относил ее обратно ловчему и тот складывал с хранимым у него образцом, и тогда уже сжигал обувь сто раз же, понятное дело, обходил границы буквально ежедневно, поэтому носил с собой особый горн, и несколько сигналов особых которого были заранее известны всем местным жителям. И там далеко не только было там «наши едут, открывай ворота», или наоборот «дракон летит, ныкайся, кто может». Э -э -э, нет, там были в том числе сигналы, там вот как раз «чья-то коза сожрала всю малину», или просто там «вода сошла, пора сеять». И всем как раз удобно. Сидишь, занимаешься своими делами у себя. Слышишь сигнал, вышел, вышел глянуть, где там твои козы, если они у, у тебя есть, и где там твоя малина, если она у тебя тоже была. Охотники всякие там еще были, в том числе и специализированные. Скажем, только в 50-х годах уже 20 -го века стала нелегальной профессия климмера. Того, кто ищет гнезда диких птиц и залезает в них. Иногда с помощью там, целой команды помощников, кучи альпинистского снаряжения и так далее, чтобы достать оттуда экзотические какие-то яйца. Кроме яичницы, они же шли и в раствор для каменных стен, использовались для обработки кож, для окраски тканей, для очищения вина, куда они только не шли. Ну, естественно, туда совершенно не обязательно использовать какие-то экзотические яйца, но довольно часто у вот таких вот климеров, у них был договор с там... Местной фабрикой, скажем, что все, что они не продают на рынке, те скупают по какой-то фиксированной цене. Вот. И только там, вот в 19 веке, в, только в Англии и Шотландии там ежегодно собиралось таким образом от 80 до 140 тысяч яиц. Что касается охоты в ее более классическом понимании, была, скажем, вот охота с собаками. Для которой, соответственно, были специальные люди, гончие, которые разводили и дрессировали собак. И охота была с хищными птицами, для них уже нужны были сокольники или естребятники. Про последних, вот важная деталь, за хищной птицей нужно следить и ухаживать буквально ежедневно, если не ежечасно. Так что, особенно если мы о хозяйстве какого-нибудь охочего до да, охоты богатого герцога, то там будет отдельный сокольник на каждую птицу. Ну и конечно охота с ловушками была и особенно важными из таких э, ну, охотников в широком смысле были кротоловы и крысоловы, которые не только ставили ловушки, но и использовали яды, использовали собак и даже действительно вот как в фильмах или там в э, играх про э, низкие уровни, э, действительно вот с дубинкой в погоне за э, каждой крысой. Лесники э, обладали очень разными наборами э, обязанностей тоже, и даже назывались они сильно по-разному. Кто-то больше был именно лесничим и следил, чтобы в хозяйском лесу никто ничего не рубил и не собирал, а некоторые были больше там по егерской части, которые открывали и закрывали охотничьи сезоны, гоняли браконьеров и все такое. Если вы начнете искать средневековые профессии в интернете, то первым делом наткнетесь на статью ⁇ Средневековая демография в ролевых играх ⁇ Она была написана в 1993 году на английском языке, в 2001 попала уже на русском на портал RoleMancer. Я недавно ее восстановил вот, на Game Forms, и ссылка на музейную версию, конечно, будет в описании. Еще вы наткнетесь на много различных источников, все из которых, ну практически все э, в интернете, как бы много всего, но э, многие из них ссылаются на книгу «Жизнь в средневековом городе». Книга эта, к слову, весьма неплохая, она там 60, 69 года выпуска, но э, цитируемый, ну, широко цитируемый ее кусок, он основывается на переписи населения Парижа 1292 года, так что возраст ей совершенно не помеха. По этому списку и по этой книге самыми популярными профессиями были сапожник, скорняк, портной, ювелир и кондитер. И следом за ними шли каменщики, плотники, ткачи, свечники и бондарь. Вот. И если книгу читать внимательнее, то там можно много очень хорошего вычитать. Вот скажем, что тот же сапожник это там не дядька на углу, который за медяк вытащит царапающий пятку гвоздь, а это вполне такой зажиточный владелец не только мастерской, но и магазина. И такие сапожники вполне могли обеспечивать всю семью, включая образование детям. Давай. Ну и, конечно, обилие ювелиров и кондитеров это такая уж э, очень сильно парижская специфика. Так наверняка не было за его стенами практически нигде. Вот. Ну что ж, как бы э, пора нам потихоньку подводить итоги. Я собирался побеседовать о профессиях средневековья. Получилось немножко сумбурно, потому что, как бы, зачитывать вам длинные списки, это как-то скучновато. Ну, думаю, если вы захотите действительно какие-то списки э, простудировать, то э, справитесь с этим сами. Но, как бы, главные э, тезисы. Во-первых, это далеко не каждый житель средневековья, каким бы фентезийным оно ни было, имел профессию. И специализировался вообще в чем бы то ни было. Большей частью просто так, ухаживая за своим участком земли, можно было спокойно прокормить всю семью. И дальше там, ну иногда бывает, что ты вот там лучше соседа пиво варишь или там овец разводишь. Это уже э, почти что хобби. Второе. Специализация по профессиям начинает иметь смысл только в каких-то местах скопления и текучки народа. Это как минимум города, это поместья крупных землевладельцев, но и не только. И также, скажем, ставки армии или еще какие-то скопления народа. Самые популярные профессии, это уже третий пункт, те, которые что-то производят. Сапоги, шляпы, мебель, еду, сбрую, одежду, что угодно. Чистый купи-продай в условиях изобилия рабочей силы у большей части покупателей – не работает. Если у вас дома там нет интернета и вам скучно, вы не будете заказывать пиццу с доставкой. Вы пойдете за ней пешком на другой конец города. Ну или за ее ингредиентами даже. Вы пойдете пешком, по пути там еще у соседа спросите, как там у него огурцы колосятся. И потом дома, растопив печь и отдав ингредиенты своей жене, вы будете ей под руку еще там напоминать, чтобы побольше колбасы и клала и поменьше помидоров чтобы получилось точно так, как вам по вкусу. И последний пункт, четвертый, это профессии понимаются всегда широко. То есть, сторож, он не просто обходит забор, а он следит, нет ли где бреши или подкопа, он ремонтирует этот забор, если тот обвалится, он э, следит, не идет ли враг, не дерутся ли снова у кабака братья сапожники, не рассохлась ли дамба и так далее. Герольд, скажем, он не только громким голосом зачитывает новости и эдикты с возвышения на, э, на рыночной площади от имени Сьюзера, он еще и занимается, скажем, организацией турниров рыцарских. Потому что раз уж он объявляет, кто есть кто, то он может и заранее расспросить, кто есть кто и кого-то не допустить. Или исправить ошибку в ношении орденов, или еще что-то такое. И он же может, скажем, трактовать поле боя до битвы, потому что он, опять-таки, наизусть он знает все флаги, и он знает плюс-минус силы дружин. И после битвы он может идентифицировать павших э, или взятых в плен э, военачальников. Вот как-то так. С вами был Радогаст. Хороших вам выходных. Если понравилось, увидимся еще.